Почему без маски? Почему без маски, Оля? Карин, мы дома. Да я не про эту маску, мне вообще на нее насрать. Почему без маски и без фильтров? Ты выкладываешь к себе в инстаграм фото со мной. Ты что, бессмертная? Я удалю сейчас. Я сейчас тебя удалю. Алло, да. Алло, Руслан. В общем, я беременна. Угу, ясно. Кто звонил? Да, телка моя. Что сказала? Вы расстаемся. Твои трусы, Карин. Баргаев, что это лифчик? Твой лифчик. Баргаев, чё это платье? Карина, это твое платье. А зачем ты это надевал? Ну, Хелвин, примерял. Нет, Баргаев. Не прокатила? Мам, ну, кажется, у нас проблема. Так, ты же на диету села. Так, здесь ноль калорий. Да? Да. Да? Да. Пахнут. Чем? Пиздежом. Карин, я так сильно тебя люблю, я хоть небо, хоть звезду, хоть солнце для тебя доставил. Спасибо, Руслан. Но эта девушка не будет с нами жить. Крино, она такая милая, такая красивая. Такая, Я нравится. сказала нет. Ну хотя бы одну ночку. Руслан. Ладно, тогда пизде, все. А, ну понял, ну что? Сейчас мой друг придет, не обращай внимания. Он будет нести хуйню. Ну что, часик прошел, а можете, пожалуйста, поставить оценку в приложении «Муж на час»? У вас все так серьезно? Но за это я тебе могу поставить только тройку. А, нет, это-то у нас не по плану пошло. Я про ракуину, которую я починил. А, ну вот там крепкая пятерка. Все, я побегу тогда. Блин, ты можешь нормально делать. Я вообще нафиг не должен это делать. Ну ладно, не хватит, пойдем, я попробую еще раз. Не хочу. Что? Не хочу. Можешь по сказать? Не хочу. Сейчас будет война между единорогами и волками вживую. Бокс. <свист> Теперь вы понимаете, насколько это бесполезно? Блин, <свист> <свист> да ну, ты издеваешься? Карина, ты понимаешь, я не такой. Я не должен этого делать, Карина. Открой, <свист> ты моя -то комната тоже. <свист> ты бревно. Ты, а, ты бревно. Ладно, давай еще раз попробуем Знаешь, Вачек, чем больше шкаф, тем громче он падает А ты знаешь, Карин, чем меньше тумбочка, тем дальше летит <связать> <связать> я к маме уеду Карина, а чесло пей? И что? И сдуй <связать> Ну что, ты не можешь повторить это, Таня? Карина, могу Понятно? Я мальчик носок, а я девочка-носок. И девочка носок знает, что не нужно брать за нашу которую на мужчина мужчины отложил на зимнее, блядь, шинок, Карин. Вот мы все хорошо, потому что она в курсе, а у нас нет. Я очень хотела эти туфли. В принципе, и все мои положительные качества. В общем, я понял, Карина Вадимовна, а что вы вообще ждете от этой работы? Минимум, минимум слов. Минимум стресса ноль вообще не могу проснуться. Карень, сейчас я сделаю так, что ты проснешься. сон как рукой сняло улыбнитесь без ваших глаз поднимите брови прекратите улыбаться это ваше модельное лицо Старый для этого дерьма Боргай Баргай, в чьи это трусы? Ну твои трусы Баргай, в чьи это лифчик? Хуебала, да. хуебала Я не ебу чьи это лифчик, Карина, оставь мне блядь, я знаю, чьи это лифчик Я так долго этого ждал Сейчас я схожу в душ и вернусь Давай Братан, ты ч? Это же я. Я же вчера еще к тебе приехал. Да слушай, вся эта ситуация, да, и, блин, ролик еще в интернете насмотрелся. Я ч заходил? Колбасу твою сожру. У тебя Карина приезжала, всю ночь не спал, посмотри, сука, её волосы. Музык, музык, чё вы теперь вместе? Муха, спасибо, что я могу к тебе приехать, ты мой лучший друг. Кто испортил мою любимую футболку? Скажите, Наташ, как жить в этом доме? Карина сожгла мою футболку, моли ее еще и обоссала. Я даже не знаю. Прямо сейчас я первый раз выложила огромное количество, как это называется, Бабич? Карусель. Карусель! Короче, лайкайте обязательно, пишите комментарии, в каких образах с Дина вы еще хотите нас увидеть. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки по роликам. Всем пока. Вот когда ты рядом, мне тяжело.